Здравствуйте, меня зовут Gear Jobs, и я сегодня вам представлю свой новый телефон. New Gear Phone Monobrof Edition от GearDrops. В комплекте нашего телефона присутствует наш новый продукт Gear Camera, и она кропится к телефону с помощью Gear гирзолента. В нашем телефоне есть уникальные приложения, как разборка, ТСП и т.д.